Итак, надеюсь, меня слышно. Очень-очень надеюсь, что еще сегодня пройдет хорошо. Я дублирую на несколько площадок, поэтому попробую здесь еще транслировать экран свой. И очень хочется верить, что все получится. Я пока несколько секундочек поднастроимся чтобы всем все было видно. Итак, рада всех приветствовать еще раз, потому что эфир такой сегодня очень важен. И мы будем говорить про то, что нам, конечно же, всем очень важно, да? потому что сейчас тенденции, которые каждый переживает в своем собственном мире, ну и глобально, потому что я, конечно же, сегодняшнюю встречу провожу не <с pitch> ну, спонтанно, не спонтанно, но тем не менее с очень большой э, ценностью для вас, да? потому что мы все астрологи очень хорошо ориентируемся понимаем в том, что есть и происходит, и почему это происходит. И я очень надеюсь, что все, кто давно со мной, знают о том, что я всех предупреждала о том, что все ваши важные дела нужно было уже завершить и подготовиться к осени. То есть все, что вы планировали, все, что вам было нужно, все, что для вас было очень значимым, важным, было необходимо запустить а, до начала а, осеннего периода. Так, я проверю, идет ли запись. Да, запись идет, все отлично. А, и сегодня мы, конечно же, будем говорить про несколько важных аспектов. И первое, это, конечно же, аспект э, планеты, да, который я хочу, чтобы вы здесь увидели. Почему сейчас так важно да, вообще ориентироваться в происходящем, и почему такое непростое время, о мы все переживаем. Я здесь вам буду показывать некоторые слайды, чтобы у вас было чуть-чуть больше ну, понимания. Да. Вот это ретроградные планеты, которые у нас сейчас в этом году все хором собрались и идут в обратном движении Ретрократные планеты всегда задают свой ритм свою определенную задачу вы видите да, что у нас минимум пять самых медленных планет идут уже с самого практически начала э, второй половины года, да, и идут, и разворачиваются, вы видите, все здесь указаны, и Меркурий, ретроградный, про который вообще без меня так знаете прекрасно, и сейчас у нас еще к нему скоро присоединится Марс, буквально через месяц, с 30 октября и до 12 января он будет тоже в ретроградной в своей фазе. Почему это так сейчас важно и почему я решила это сегодня вам показать, да, вот особенно здесь на этих слайдах, где вы можете даже видеть картинки, потому что мы будем смотреть с вами немножечко астрологически. И поскольку Марс у нас идет по знаку Близнецов, это его достаточно такое не очень не хорошее положение. Я немножечко отдельно хочу, чтобы вы тоже посмотрели. У нас затрагиваются несколько важных стран, которые будут будоражиться этим движением планеты в их личных гороскопах. И вот у нас карта Америки, да, Соединенные Штаты Америки. У нас вообще в, по месту, где идет Марс, очень много стран и государств затрагивается. Но сегодня в отдельности мы будем говорить о самые глобальные да, точки на планете. <клес> и поскольку в третьей декаде близнецов у большинства э, мировых игроков находится очень много чувствительных точек. Да? Марс США, и вы видите, да, здесь вот он. Вот он. Да, вот он как раз здесь, и Марс, который транзитный сейчас проходит по близнецам, он тоже затрагивает. Если мы пойдем дальше смотреть карту НАТО, да, то здесь вы тоже можете увидеть, здесь у нас уже Луна затрагивается точно так же через аспект э, соединения, да, которое очень скоро произойдет, через соединение с самой э, неприятной, да, то есть воинственной планеты Марс. И здесь Луна затрагивается, да, и с вхождения Марса в Близнецы, что называется, пошел отчет времени, да, до, так скажем, очень активной фазы противостояния в рамках возможностей. Дальше мы идем и смотрим на карту России, и в карте России у нас тоже в этом же в этом же, так скажем, диапазоне. Это я говорю для астрологов, да, для тех, кто не очень понимает. Мы сейчас как бы особо головой не забиваем. Я просто объясняю, чтобы это выглядело для тех, кому это важно, и чтобы разбирались, да, почему же такая неприятная картина складывается и что же такого Да, Мы не случайно начали с ретроградных планет, потому что они весь год, да, как бы задают такое возвращение к ретроспективе чего-то, что мы не успели, не сделали и, то есть, теперь идет речь о глобальных задачах для человечества и все карты самых главных игроков у нас, конечно же, как вы понимаете затрагиваются, да? и затрагиваются не просто какими-то, так скажем мягкодействующими планетами, а самыми жесткими. Планета Марс, я думаю в комментариях не нуждается, это планета которая, ну, является дальше всех нас очень таким очень понятным э, игроком да, на планете на сегодняшний момент и мы сейчас как бы говорим о том что же нам нужно всем понимать да ввиду как бы вот этой всей э, обстановки но пока мы, немножечко забегая вперед, да, посмотрим как бы уже в такую прогрессию, что же будет дальше, пока все эти планеты будут каким-то образом выстраиваться. У нас, естественно, очень много-много всего будет происходить, и это все как бы только-только начинается. И как я уже неоднократно предупреждала, что вторая половина года будет более-более-более сложная. И мне сегодня очень важно, да, и очень хочется поговорить с вами о том, как астролог в первую очередь именно поделить, тем, что же происходит вокруг нас в информационном поле. Потому что мне, ну, как бы большинство из вас просто не в состоянии нормально воспринимать то, что происходит вокруг нас. И это как бы естественное да, положение вещей. Ну, давайте мы начнем с карты нашего события, которая у нас была буквально вчера. Карта обращения нашего президента, да, и она тоже, естественно, красноречивая. И здесь что мы можем увидеть? На э, восходящей э, части карты да, находится очень-очень сильные поддерживающие звезды. Это Спик и Артур. Это очень-очень очень хороший показатель. Э, обе звезды обещают достаточно долговременный успех, дают невероятную силу и не только физическую. И Артур, если ее отдельно брать, она, конечно же, не допускает никаких трусости и как бы призывает действовать все в полной мере, да, потому что именно Арктур поставил такую очень нечеловеческую даже задачу в любом виде идти до конца. Ну а Спика, она является такой очень мистической звездой, обещающей нам как бы очень такую невероятную удачу что ли, да, она дает во всем, но успех, почести, постоянство и поддерживает, поддерживает очень мощно, да, это очень важно с астрологической точки зрения, и мы сейчас как бы говорим именно с позиции как бы не той истерии, которая в большинстве случаев происходит, а с позиции того, что нам рассказывают звезды. Теперь э, давайте поговорим как бы по существу, да, я буду еще к этой карте возвращаться, оставлю ее вам для наглядности, потому что она тоже очень информативна. Э, я выкладывала сегодня вам свое аудио от 1 июля на телеграм-канале, можно его будет переслушать еще раз, и оно, в общем-то, уже всех вас подготавливало к тому, что сейчас происходит и почему, и это уже были очень глубинные пояснения, достаточно важные и с такими понятными да, тезисами, чтобы вы уже знали, как бы, почему это происходит. Ну, люди а, сейчас свойственны многим а, как бы, в суете, в тревожности, в беспокойстве, быстро переключаться с одного на другой. И, конечно, информационное поле просто перегружено, просто перегружено. И давайте я немножечко сейчас прокомментирую для того, чтобы мы уже как бы из реальных да, событий двигались вперед и нам нужно понимать, что вот эта вся э, картина, да, вот, которая сейчас перед вами, <с> это в первую очередь как бы, про все то, что мы как бы, испугались, услышав слово мобилизация, это все как бы не про войну, это все про экономику. Я об этом говорила еще в июльском своем аудио и говорила об этом очень понятно и доносила, да, что идет еще далеко не раздел территории, далеко еще не какие-то другие баталии и ä, страшные процессы, а именно ä, процесс ä, экономический. Да? И здесь, конечно же, нужно понимать, кому нужно напрягаться в первую очередь. В первую очередь должны напрягаться, естественно, те, кто у нас являются ä, представителями чиновничных структур. Да, финансовых властей и здесь ну, вот из этой карты я совершенно точно могу как бы, ну, заявить да, что будет что-то меняться настолько категорично я бы даже сказал что и большая доля вероятность что будет создано какое-то ну наверное министерство да или какое-то ну, учрежденный орган, да, который будет регулировать всю экономику, всю экономику, может быть, даже в каком-то ручном режиме, но это будет как бы предпосылкой того, что вся власть у Центробанка и Минфина, скорее всего, будет забрана, да? но это первое, что я хочу сейчас заявить, и второе, поскольку у нас Меркурий очень важный игрок, и он заправляет всеми этими, скажем, событиями еще с 2019 года, не вдаваясь в подробности, в данной карте он у нас является игроком 9 поля, 11 поля, и, естественно, как бы эти зоны являются опять же подтверждающими мои слова о том, что вся баталия, вся война, все послание, которое нам сейчас идет, это послание не про войну, а про экономику. Все бьются исключительно за экономику. И Россия идет как бы из этой карты, вот если ее астрологически правильно трактовать, она идет ну, как своего рода в ба банк да? Здесь как бы мотивы, которые связаны с Меркурием, они говорят о том, что абсолютно точно идут обострения на экономическом фронте. И... Главная проблема, может быть, да, я так скажу, так называемая э, пятая колонна, да, думаю, не надо никому пояснять, что это такое, занимается определенным активным таким саботажем именно в сфере экономики. То есть именно там идут э, определенные, так скажем, влияния да, на ситуацию и так далее, и так далее, и так далее. И э, э, люди, конечно же, в череде таких очень нервных э, потрясений и событий, Услышали самое страшное слово, это мобилизация. И все, конечно же, начали резко скупать там, билеты, разъезжаться и бежать, что называется, из своей страны. Я сейчас не буду комментировать поступки, поведение, это как бы неправильно мой эфир. Здесь я хочу отдельно сейчас обратить как бы, на другие вещи, на другой тренд, на который вообще очень мало людей, в принципе, обратили свое внимание как таковое. Отдельным трендом шли связанные да, с, с, с этой операцией, с, со спец, спецуказаниями, да, связанные с мобилизацией экономики, всех чиновников и губернаторов. Да, то есть как бы это, это основной да, акцент, на что делалась ставка. И э, губернаторы Коиха, в общем-то, обязали теперь отчитываться. Да, и другое дело, что мы будем, конечно же, теперь наблюдать, потому что мы прекрасно помним, как себя вели представители властей, губернаторы, в том числе, в различных регионах, некий такой, будем говорить, террор, который был. И я думаю, что здесь никому не нужно напоминать, какой мы церкви в Зусалей проживали да, последние пару лет. И вот эта э, законоправка, да, она, э, ну, как бы она про это в большей степени. И если мы сравниваем да, тренд, который у нас был пару лет назад, да, так называемая добровольная вакцинация, примерно в августе, да, там, когда это все происходило, то если мы говорим о, про разные, так скажем, э, суверенитеты и, э, ну, будем говорить, региональный да, подход, то у нас это, если и была добровольная вакцинация, то э, в Европе это была, то есть на Западе, фактически принудительная. То есть изначально шла очень-очень разная повестка и разное, как бы, заявление. И, конечно, я уже давно говорила про Европу и тоже объявляла о том, что в Европе будут более жесткие правила и более жесткая картина в ближайшие полгода. И... Uh, уж там как раз-таки uh, те или иные мобилизационные мероприятия, начиная uh, с октября и ноября текущего года, uh, ну, как бы они будут идти по нарастающей. И это совершенно, uh, ну, как бы очень-очень явно, да, и понятно. Uh, здесь... Если мы возвращаемся да, к карте вот, собственно, нашей страны, у нас в первую очередь частичная, я да, подчеркиваю, все уже э, как-то немножко отрезвели после э, утреннего заявления президента, здесь частичная мобилизация, она в первую очередь будет направлена на э, легализацию так называемых добровольческих батальонов, да, потому что у нас замечен здесь, соответственно, девятый дом и э, фраза, которую все... Э, в общем и целом пропустили, да, то есть на что я хочу сделать сегодня отдельный акцент, чтобы вы немножечко становились не, не только осознанными, но более образованными, потому что люди, ну, как бы делают какие-то вещи правильно, с одной стороны, но в силу как бы своей неграмотности и непонимания становится как бы, страшно и тревожно. И вот когда человек трезво оценивает происходящее, видит детали, понимает, что происходит, и не только мы, астрологи, да, нам кажется, может быть полегче, но поверьте мне, огромное количество астрологов точно так же сидят и присутся, да, На самом деле нужно учить видеть детали и обращать как бы, в то, что пишется между строк. И <coughs> здесь как бы то, о чем мы сейчас должны говорить, да, то, что э, фраза, которую все пропустили, э, всем же нам, как всегда, э, важно то, что связано непосредственно с нами, да, потому что точно так же это было и с вакцинацией, да, вспомните, люди тряслись, то, что их там уволят, потеряют работу и так далее. Сейчас будет, вот, как бы происходит очень-очень похожая картина, тот же самый Марк Мандраш, и все боятся, что все выберут там в армию, да, и случится какое-то страшное событие, да, но на самом деле... Всегда есть некое второе дно, и э, то самое вот как бы второе дно, если разглядывать, да, вот как планетарно будем немножко обращаться все-таки к звездам, то здесь у нас э, мобилизационный характер, это где э, силовики, да, то есть они как бы будут управлять той самой экономикой. То, что все упустили, самое главное, сейчас вот я как раз хочу свою мысль вам донести и подчеркнуть, что иностранные граждане теперь могут получать гражданство Российской Федерации, если будут подписывать контракт. Я надеюсь, что вы все тоже это услышали, обратили на это внимание, и это очень и очень большой ресурс. Потому что в целом до сих пор это никак не легализовалось, и даже когда подобные разговоры у нас звучали весной, их очень-очень быстро их посворачивали. Ну, понятно, на то всегда были причины. И сейчас именно, именно в этом ключе будет вестись достаточно активная работа, да, то есть как бы серьезное увеличение контрактной армии. Как вы понимаете, что нужно для контрактной армии? Нужны в первую очередь средства, финансы, деньги, да, обращение. Отдельно ваше внимание, что в указе президента, вы наверняка это тоже заметили, что удовольствие будет достаточно приличное. Да? Это ну, немалые суммы, достаточно большие, и его тоже нужно будет где-то брать. И кроме денег, естественно, у нас тема обеспечения. И все вместе, если мы как бы, подводим да, какое-то такое понятную, может быть, картинку, да, складываем в пазлы, и из этого следует, что вся экономика должна функционировать уже не в том режиме, в котором у нас было раньше, как это было обычно, да, скажем так, государство выделяло там 3 миллиарда денег, и из них пару куда-то исчезали, крались или как угодно там просто забывалось, один там в лучшем случае потратились на какие-то нужды, и Теперь, мои дорогие, эта лавочка будет прикрываться. А, любые какие бы то ни было различные там откатные схемы и так далее, и так далее, это все будет блокироваться после как раз-таки вступления в закона о мобилизации, который, как вы уже все прекрасно знаете, грозит очень серьезными сроками. Мы сейчас как бы говорим э, не про то бояться не бояться, да. Я раскрываю как бы, позицию и для думающих людей, для тех, кто может быть какие-то детали упустил. Мне очень важно, чтобы вы это тоже часть жизни и такую как бы ну, необходимую часть да, проекта, о котором все э, судорожно нервно начали там, теряясь вообще в своей собственной судьбе, думать как бы совершенно в другом ключе, не понимая как бы не видит, да, вот таких очень важных глобальных стратегических вещей. И здесь что важно понимать? Если вы не чиновник, там, гособороны, да, и прочие, так скажем, не являетесь призывниками, да, это как бы, ну, определенная как бы категория людей, то персонально вас это фактически касаться не будет никак. Ну, понятно, за исключением тех семей, где есть там, офицеры в запасе и так далее. Ну, и, то, и то здесь с ними будут вестись очень такие индивидуальные, персональные разговоры. Потому что Мои, ну, ряд моих клиентов да, так, по инсайдерской информации через моих очень серьезных клиентов разговоры с людьми подобного уровня да, уже велись и они давно велись и нам это, безусловно, никто никогда и нигде не показывал. Да? Это все происходило, а сейчас это просто стало ну, официально, будем так это называть. И ну, давайте как бы, эту тему сейчас будем тихонечко закрывать, да? потому что это самый большой страх, который нагнетался и люди как бы, его видели из позиции вот такой очень обывательской, да личной такой трагедии но на самом деле это касается как бы, ну, далеко не каждого и далеко не большинство очень и очень такой скажем один с небольшим процентом населения а то может быть и меньше да и если ваша свя... семья э, никоим образом не связана с военными и с чиновниками да которые так или иначе к этому имеют отношение да, в любом виде, то текущая ситуация у вас, ну, как бы для вас не очень сильно актуальна. Да? Вот именно вот это то, что в общем-то, гремит со всех сторон и экранов. А здесь еще что очень важно. Да? Вот я смотрю опять же на эту карту. Uh, у нас Марс является, опять же, управителем второго дома. Это, соответственно, опять же, дом финансов, дом экономики, денежные вопросы, да, и это все, опять же, про это. И все, что сейчас у нас происходит, уже все как бы замечают, да, и синхронность событий в мировом, да, как бы апокалипсисе, там, я не знаю, Вьетнам, Турция, да, перестали принимать карту МИР. Это все как бы очень-очень синхронно, и это все как бы здесь, опять же, отражено. Давайте, как бы, ну, чтобы было понятнее, да, может быть, еще более развернуто, я чуть больше расскажу, конечно, про ключевые даты и дам какие-то очень такие важные моменты впереди. Но, как бы забегая сильно вперед, скажу так, что до 20 примерно 3 февраля... 2023 года у нас будет идти абсолютно жесткое распределение да, в сфере экономики и выявление как бы, проблем именно в этом секторе. И так называемая битва, она будет идти именно в первую очередь в экономической и логистической среде И, соответственно, все вот эти блокировки, которые сейчас происходят, и все, что у нас как бы, происходит в экономической системе, это все как бы ну следствие как бы, определенных закономерностей. И поскольку мы очень долгое время, уже на протяжении не одного года говорим с вами про Сатурн, все, кто давно со мной уже прекрасно знают его направление деятельности, мы еще попозже о нем обязательно поговорим не сегодня, да, просто он тоже в этом во всем сегодня, конечно же, принимает очень активное участие. И сам Сатурн, он как раз-таки вот до этой ключевой, ну, не ключевой, но одной из важных, да, до 23 -го года он тоже будет способствовать вот этим всем вот таким экономическим процессам, да, то есть решениям. А про Сатурн, как бы, говорить можно долго, да, объяснять как бы его такую очень жесткую дисциплинирующую работу, да, и <coughs> все, что связано с темой перевозок, перелетов, в транспортные логистики, транзакции, бирже, экономика как таковая. Исключительно, исключительно вот, как бы все темы, которые вот сейчас могут вот так, так, так или иначе как бы затрагиваться, они будут как бы, самой главной, так скажем, называться мобилизацией, да, той самой фронтом частичной мобилизации, с которой мы, собственно, и имеем по факту диалог. Вот здесь, пожалуйста, очень-очень важное заявление вы сейчас слышите, потому что это не про человеческие жизни как таковые, потому что это, это как бы такая яркая внешняя картинка, но то, что за этим стоит, это достаточно более важные стратегические послания и указы, да? Людям нам с вами, конечно же, по телевизору будут говорить очень-очень многое, и самое главное, мы, естественно, никогда не будем видеть, да? потому что у нас еще и в этой карте дополнительно у нас, ну и плюсом чтобы я лично подчеркнула, Меркурий сам по себе скрыт. Потому что мы не сможем, мы не сможем даже узнать, что происходит на самом деле за дверями кабинета. Да? Но совершенно, совершенно точно, совершенно понятно, что все вокруг логистики и экономики будет вертеться. Это то, что надо как бы понимать. А причем, с учетом того, что у нас сейчас такая достаточно уникальная ситуация, да? вы помните, мы начинали с того, что у нас огромное количество ретроградных планет, Сатурн, Юпитер и тот же Меркурий, да, и Марс, который сейчас уже входит в петлю, так называемую, да? и потом начнет ретроградить и создавать все вот, это, вот весь еще дополнительный концерт. Да? Мы, естественно, понимаем, что сама по себе как бы, картина будет только как бы нарастать, да, и это все, как бы, ну, не самое приятное, да. Осень, она, я еще раз подчеркиваю, она нас как бы э, ну, так или иначе будет как бы э, сжимать, да, в каких-то условиях. И я возвращаюсь к тому, с чего я начинала, что все свои основные дела, все свои какие-то э, покупки, продажи и так далее, и так далее, все нужно было делать до осени. Сейчас нам уже это, ну как бы э, небесная канцелярия не очень э, разрешает, да. Если говорить про самые ближайшие да, перспективы, то <coughs> насколько быстро вообще вся вот эта картинка да, вот как бы всего произошедшего будет на внешнем да, небосклоне и вообще на внешней повестке проявляться, то пока Меркурий сам не поменяет у нас фазу, это произойдет примерно 24-го, он перейдет в знак Девы, и 27 сентября он соединится с Венерой. И тут уже будет большее понимание, что происходит. Вот вообще у большинства людей, да, я просто сегодня как бы раскрываю, так скажем, карты э, открыто, но астрологически как бы будет проявляться это более ну, четче как бы и на внешнем фоне. А вот 3 октября примерно уже, когда он станет директным, все более-более будет как бы выпрямляться. Ну и, соответственно, 9 числа, 9 октября, запомните пожалуйста, это число и да, то мы с вами будем совершенно уже точно понимать, что вообще произошло, потому что здесь уже обстановка станет абсолютно четкой, ясной и понятной вообще для всех, потому что Меркурий будет находиться уже в своей утренней элангации, и все, что у нас как бы, тут происходило сейчас, вот эти все нервные дни, все это как бы выровнится и как бы примет какое-то понятийное вообще состояние да, у людей, у массы людей. Для особо нервных здесь я прям вот делаю такой акцент для особо нервных. Ну, как бы надо понять и приготовиться к тому, что ближайшие три недели будут ну такими, да? не самыми легкими, да, достаточно много психозов будет, достаточно много таких вот жестких каких-то настроений, треволнений и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, берегите себя, берегите. Вы уже сейчас понимаете, да, мы сидим спокойно, ждем 9 октября и примерно в этой дате смотрим, что к чему. Причем... Это ну, первая ближайшая дата, про которую я как бы сейчас анонсирую, чтобы вы понимали какие-то вот такие фигуральные точки, которые будут э, проявляться. Да. Дальше мы, если смотрим. Э то примерно в районе 8 ноября это еще одна будет ключевая дата. А в России вообще ноябрь очень сильно акцентирует гороскоп. Я сейчас не буду его переключать, я просто говорю, как я это все прекрасно и так знаю. И в России в ноябре очень много выделяют даты. И вообще конец октября и начало ноября, 8 числа, сам Меркурий опять же будет менять свою фазу. И будучи уже директным, западным, он э, будет достигать своей кульминации и лонгации уже к 21 декабря, то есть к самому э, ключевому такому дню, зимнему солнцестоянию. И тут еще будет один такой очень интересный, важный разворот и трансформация, которую мы будем наблюдать все вместе с вами. Поэтому я, в общем-то вас как бы, заранее предупреждаю и готовлю к тому, что как бы, нервничать совсем не надо, но надо понимать, как бы, что мир идет как бы, своим четким, правильным вектором и путем. И, кроме того, я очень-очень давно уже прогнозирую в части средств коммуникации да, некое ну, нарушение да, средств коммуникации. Это с очень большой долей вероятности будет уже как бы наблюдаться в 2022 году и это же будет трендом в 2023 году в школе я своих учеников уже давным-давно всех предупредила чтобы делали резервные копии самых важных документов и сегодня я думаю никому уже об этом говорить не надо вы все прекрасно понимаете как мир разделился как много всего стало непривычным да особенно когда ну, мы все помним это все началось и как говорится предупреждая сегодня еще раз я я напоминаю о том, что нам нужно понимать, да, что когда Марс пойдет в свою ретроградную петлю и вообще будет ретроградным, он также будет влиять на происходящее, потому что я еще раз вам напомню с 30 октября по первую половину января, да, здесь он будет тоже давать свои, такие, скажем, ну, вмешательства, да, то есть мило. Здесь дело уже идет не в личной, так скажем, какой-то безопасности, здесь больше уже встает вопрос вплоть до разрушения средств связи, таких очень глобальных, спутниковых, все что угодно. Поэтому <coughs> в любом случае, в любом случае, да, я сейчас это говорю, чтобы вы уже понимая, заглядывая да, в тренды, в перспективы, понимали о том, что в панику впадать не нужно, и вот здесь прямо отдельно делаю паузу, и доверять всему тому, что вы слышите, тоже не нужно. Если вы, конечно же, имеете отношение к, к тем сферам, которые я перечисляла, да, то есть экономический э, сектор и так далее, да, чиновничество, конечно же, здесь э, ну, как бы будет, естественно, как бы затрагивать да, вас в большей степени. Но если как бы, и к этому вы отношения не имеете, то, пожалуйста, успокаиваемся и э, бережем свою жизнь, свои нервы, свою психику и понимаем, что сейчас идут в большей степени разворачивания как бы, процессов наверхах, процессов очень, очень мирового класса и порядка для того, чтобы в переходном периоде, а он длительный, он не один год будет длиться, я сразу это хочу сказать. Я об этом тоже говорила в открытых прямых эфирах, что минимум до 2025 года расслабляться глобально, да, пока никому не удастся. Кто-то все еще на старых рельсах катится, кто-то уже понимает, что пора переобуваться, кто-то что еще все еще надеется что что-то скоро закончится нет мои дорогие нет все этого всего уже как это было когда-то уже нам никогда не вернуть все сейчас трансформируется трансформируется свежечасно ежедневно ежеминутно каждый каждый практически божий день вы это видите не только по какой-то одной стране вы это видите глобально по всей планете а если мы еще смотрим опять же немножечко вперед да и Опять же, здесь хочу выделить еще одну очень важную дату, которая будет уже в двадцать третьем году. Это примерно район 25 января. У нас здесь идет возвращение Юпитера, который у нас в этой карте вот здесь. Он у нас управляет третьим. и, соответственно, пятым домом. Да, он начнет проходить директно на тоже определенные, ну, скажем так, показатели, которые говорят о том, что с очень-очень большой долей вероятности, с огромной вероятностью, я здесь, как бы, не побоюсь сказать, это вслух: мы будем наблюдать достаточно глобальную эко... замену э, не только экономических, да, каких-то процессов, а именно уже руководящего состава важных персон управления. Это вот время, когда, как говорят, уже будут лететь головы, которые, в общем-то, ну, имеют место быть, да, это уже как бы необратимо, и это очень важно. И сам как бы Марс, он очень-очень-очень активен сейчас, он задает как бы свои касания практически со всеми мировыми господствующими картами, да, и он будет проходить очень много точек соприкосновения с каждыми государствами и континентами и будет, конечно же, ударажить всю, всю как бы систему ну, мира, да. И, если говорить как бы о ближайшем тренде, да, и о каких-то там перспективах э, окончания, что ли, да, вот таких вот, ну, нервных, достаточно нервных, да, аспектов, то как бы самое ближайшее – это тот же самый 23 февраля, когда Марс будет проходить э, ту точку, где мы сейчас находим, но уже директно, да, то есть мы э, так или иначе вот, до конца практически февраля – это вот время такого очень э, неспокойного, да, информационного, экономического такого, даже вот как бы любого, да, такого действия толка, чтобы вы понимали, что сейчас нужно уже как бы заниматься, ну, как бы, не потерей своей энергии, потому что ресурсы сейчас будут растрачиваться в разы быстрее, в разы быстрее, да, и... Теперь я, конечно же, дам свои самые главные советы, самые важные да, советы, которые, ну, безусловно, каждый из вас хотел бы услышать. Да? Э -э что, ну, первое, да, это поменьше нервничать. Вот прям э -э услышьте эту фразу и прям запомните, потому что... Основное напряжение, которое будет превалировать в связи с марсианской да, энергией, а Марс у нас в близнецах, вы это понимаете, да, это очень и очень сильно будет влиять на нашу мышечную систему. А нервы, да, мы прекрасно понимаем это все сразу спазмирует и это все очень создает очень неприятные последствия, мы здесь если мы, конечно, должны понимать, что если мы хотим как бы себя уберечь, обезопасить да, и поменьше думать и придумывать, что у вас все там, не знаю, что-то у, у вас обязательно ужасного произойдет а Марс в близнецах близнецы, это наши мыслительные процессы, да, и он там еще больше будет способен создавать вот такое нездоровое возбуждение в головах людей, это я вам гарантирую, да, и пока он там находится, это будет повсеместно, люди будут просто с ума сходить от каких-то своих придуманных и недодуманных, и, и, и распридуманных, и додуманных каких-то историй. Я вас очень прошу, я, вас, я вам просто очень настоятельно рекомендую несколько вариантов для нормализации, да, вот этой вот такой очень нездоровый, да, для психики, для мышечного э, тонуса энергетики. Первое но, ну, безусловно, да, вы уже догадались, что это мышечная нагрузка. Мышцы, мышцы должны быть в активном тонусе, да, и никакого такого э, внутреннего напряжения не создавайте сами же себе. Массаж делайте, разгоняйте какие-то вот как бы внутренние процессы, чтобы у вас на уровне физики, потому что э, психосоматика, да, то есть психа это наша психика, это то, что мы слышим, делаем и мозгами сами себе придумываем, э, уходит в Соматика. соматика – это, соответственно, наше тело. И все это как бы очень связанные вещи, и они никогда не существуют одно без другого. И когда мы как бы знаем, что нам надо правильно сделать, мы как бы спасаем себя или, по крайней мере, не, не гробим. Да, и вот мышечная нагрузка, массаж, что-то делать вот как бы физически, да, Но не, я не говорю сейчас всем активно бежать в спортзал, да, и таскать гантели. Очень-очень сильно и серьезно будет включаться мышцы рук, мышцы кистей, кистей рук кисти рук это тоже об этом кисти рук поэтому занимайте себя свои руки занимайте не знаю там рукоделием вязанием вышиванием вот я знаю у меня много подписчиков кто любит вязать я уверена что вы сейчас улыбнулись те кто не умеет вязать находите применение очень достойное вашим пальчикам и вашим рукам потому что именно кисти рук там будет концентрироваться очень большое вот это вот напряжение я не знаю вот, Ищите какие-то способы реализации. Да? Вот вязание – это самое простое, что мне приходит в первую там, мысль да, на, на голову. Там, шарфики вяжите, вяжите их там много, вяжите долго, вплоть до марта месяца, до марта. Потому что вот эта абсолютно нездоровая рефлексия, которая сейчас будет наблюдаться, и которая будет только увеличиваться и будоражить да, людей, она будет, естественно, влиять на всех нас. Мы ее как бы ну, не сможем от нее отключиться, потому что это ну, глобально, это процессы. И здесь как бы я, надеюсь, что вы мой совет поняли. Я пока еще не заканчиваю свой эфир, потому что здесь, есть ряд еще рекомендаций. Если мы говорим про поездки, да, я думаю, это тоже, наверное, вы уже поняли и догадались, что какие-то, ну, я не знаю, там, длительные глобальные поездки, они будут как бы осуществляться очень сложно, очень сложно. Поэтому в период, естественно, новогодних праздников я просто не рекомендую, этого. Поездки будут, да, я не говорю, что они не будут возможными, но это будет очень и очень сложный процесс, это будет очень и очень выматывающий процесс, это будет совершенно некомфортный процесс, и я более чем уверена, что он меньше радости будет приносить тем, кто как бы будет все-таки в этом ввязываться. Что еще хочется сказать? Если мы говорим сейчас как бы про второй год, да, вот как бы про экономическую вот эту всю ну, как бы нарастающую, вот волну, то она, как бы, будет все еще, как бы, сохраняться, сохраняться и долго, да, потому что у нас, разблокировка или, там, я не знаю, все, что, как бы, с этим связано, будет долго, долго идти, вплоть до которое у нас будет в начале декабря, по-моему, оно 8 числа, я сейчас точно не помню, но, кажется, 8 числа. Вот вся вот эта истеричность, вся вот это вот как бы сумасшествие, оно будет как бы еще долго, вот до этого момента точно пребывать. Вот в поле, да, и в информационном, естественно, и в нашем персональном. Поэтому здесь как бы, ну, надо набраться нам вот такого очень правильного понимания и терпения, да. И потом уже потихонечку, говорить так сходить вот как бы на нет э, и пожалуйста как, ну, э, поберегите себя да потому что здесь ну, каждый пришел как бы для того чтобы не растратить себя да и не тратить всю свою жизнь в а, э, сплетни, переживания в какие-то пустые разговоры и совершенно непонятно для чего а для того чтобы себя как бы сделать лучше, да? поэтому ну, работайте над собой, работайте над тем, что вот сейчас такое время, да? относитесь к этому совершенно с адекватным человеческим, да, взрослым, да, не, не с позиции, как бы, я осознанно, да? я все знаю, я духовная, но мне так страшно, я так трясусь, мне так больно от этого, но я духовная. Нет, друзья, мне слово осознанное очень нравится, но как бы оно очень такое специфичное, да, для меня более важно, чтобы люди были образованные, образованные и понимали чуть больше как бы про самих себя и как бы для себя же, да? поэтому работайте над собой, работайте над какими-то а, вот такими успокаивающими а, состояниями вас лично, потому что никто кроме вас вас успокоить не может, да? потому что ни у кого абсолютно вокруг вас нет этого функционала ни у кого, никому это, в общем-то, кроме вас самих, не нужно, да, и это надо понимать, поэтому ваша задача, как бы, это, ну, не, не утратить, я просто на этом делаю отдельный, и такой очень важная акцент, потому что это важно, важно, и э, что здесь, наверное, еще мне хочется дополнительно, да, заметить, потому что в карте, Российской Федерации, да, сейчас я ее переключу, еще как бы, чтобы мы говорили предметно, да, здесь в течение как бы последних, предыдущих, да, вот этих полугодичных месяцев, да, то есть начинается вся всей вот как бы истории февральской, мы должны как бы отдать должное, что в нашей стране, да, предпринимались определенные шаги, чтобы... Ну, как бы все равно Россию и как бы нашу страну не подвергать достаточно такому жесткому прессингу, да, и такому жесткому дискомфорту, согласитесь. Я, ну, как бы понимаю, что сейчас всем некомфортно, всем больно, всем мне неприятно, всем мне нравится то, что происходит. Но в общем и целом обстановка хоть и была неприятной, да, но все же она была достаточно, ну, я даже скажу, комфортной, да. И а, если мы говорим как бы, о конце 2022 года, то... Вот этот самый накал, да, вот всего страшного, что сейчас будет происходить, вот это запускается на энергиях Марса, все равно как бы вот эта марсианская энергия, она примерно вот к полнолунию, о котором я уже сказала 8, ну, примерно в районе, да, там, 10 декабря вот этих числов, да, то есть накал вот этой марсианской энергии, он будет все равно спадать. И нам нужно понимать, что, как бы, кульминация происходящего, да, вот сейчас, она будет только набирать обороты, только набирать обороты. А мы все прекрасно помним, что у нас очень-очень скоро еще и коридор затмений, Он попадает как раз-таки во всю эту обойну, во все вот это вот, как бы, разворот Марса в петле, потом уже сам ретроград, И здесь, пожалуйста, вот... Ну, я просто призываю, да, что называется, держите вашу, как бы, голову холодной, да, потому что ваша задача сейчас, на сегодня, это самое главное, что сохранять собственный ресурс, сохранять его и вот... Политически можно долго, много читать всякие новости, разглядывать все, что как бы вам хотелось там слышать и слушать. Но нужно ли вам это? Ваша задача сохранять свои ресурсы и сохранять собственное спокойствие. А вот лезть туда, что сейчас происходит на там, высших эшелонах, и там, что происходят все эти распилы и перепилы, и раздележка и подележка, да, ну как бы это... Делить глобальную экономику не наша задача. Да? Нам никакого смысла в этом нет. И наша задача спасать себя самим же и для себя. Надеюсь, что вы меня все прекрасно услышали. Надеюсь, что вы поняли, что мир сейчас как бы, уже совершенно обновляется обновляется не потому, что это вот как бы очень опасная такая история человечества. Да? Это необходимо, необходимо. Я очень много-много-много рассказывала в своей школе про все тренды, про все эпохальные смены. Абсолютно много объясняла, как бы все точки и какие тренды будут происходить еще начиная с 2019 года. С 2019 года я готовила все для того, чтобы люди, которым это важно, приходя в мою школу, понимали эту информацию. Безусловно, все прекрасно знаете, понимаете, что сейчас это совсем стало небезопасно, да? вещать о каких-то очень таких политических, особенно вещах, экономических и так далее, и так далее. Поэтому я очень осторожно сегодня какие-то вещи вам проговорила, объяснила, и надеюсь, что все, что касается каких-то вот таких материальных задач, да, вот там покупать, там, продавать, что-то зарабатывать и так далее, и так далее, и так далее, уже не время. Да? Я еще раз напомню, что все это нужно было делать до э, текущей осени, потому что теперь наша с вами совместная, единственная задача – это э, сохранять собственный ресурс. На этом я заканчиваю свой эфир и думаю, что вы теперь чуть лучше, чуть больше, чуть понятнее относитесь к происходящему и уже не будете так болезненно реагировать на все, что приготовила нам судьба, потому что это часть... Плана творца, как хотите, так это и называется. Но это неизбежно. Мы вошли в самую темную половину года, и до весны 2023 года нам нужно просто сберечься. Да? вот сберечься в хорошем правильном понимании этого слова. На этом я с вами со всеми прощаюсь. Те, кто будут смотреть записи этот эфир, я Конечно, приглашаю вас подписаться на мой канал Телеграм. Для тех, кто смотрит меня в Инстаграме, там я тоже, естественно, продолжаю вести свою работу вместе с вами. Завтра у нас день Осеннего равноденствия. Я всех вас с наступающим праздником поздравляю. Это одна из ключевых кульминационных точек года. На канале Телеграм я очень много дала информации и практики о том, что нужно сказать, мы не успеть сделать. И а, в, в сети запрещенных, как ее называют, тоже есть очень красивый ритуал, который я передала для вашего пользования 23 числа. Загляните, не забудьте, сделайте, потому что это очень такой ключевой Магический день, магическое время перехода, и как выгольный ушка в него можно пронис, протиснуться, и что-то тоже очень-очень классное успеть сделать для себя и для своей судьбы. Я вас с этим всех поздравляю. Пусть ваша осень, несмотря ни на что, не будет тревожной, чтобы в ваших сердцах, умах, телах и э, в вашем окружении сохранялось здравое отношения к жизни, берегите свои ресурсы, берегите себя, берегите своих близких и будьте благословенны.